Хотите повысить рейтинг вашей школы и увеличить доход до 1 миллиона рублей? Хотите, чтобы ученики принимали участие в соревнованиях Junior Skills по компетенции электроника и представляли школу на достойном уровне? Все это возможно с помощью готовой методической программы «Теория плюс практика». Программа на 72 часа и 24 часа решения проектных кейсовых задач. Готовые обучающие материалы и для учеников, и для преподавателей. Все прикладные материалы для группы, от печатных плат до элементов питания. Методика по разработке мобильных приложений. 10 готовых проектов с методикой подготовки к соревнованиям инженеры будущего и Олимпиады в Московской школе. Техподдержка и сообщество, где можно делиться опытом. Все инструменты и расходные материалы можно купить по доступным ценам, не выходя за рамки бюджета. После каждого занятия ребенок получает материальный результат в виде готовой модели и практические знания в области, пайки, программирования, конструирования. Что и является наглядным результатом для администрации школы и родителей. Вести программу может ваш преподаватель технологии, информатики или физики. Или мы найдем для вашей школы учителя с инженерным образованием. Как мы работаем? Определяем количество детей, которые будут посещать кружок. Материалы поставляются через мини-аукцион согласно 44-го федерального закона. Бесплатно обучаем преподавателя. Хотите узнать все о проекте компании О «Я у мамы инженер»? Пригласите нашего консультанта. Он расскажет все, что вы хотите знать и наглядно продемонстрирует обучающие и прикладные материалы. Звоните. Плюс 7 977 702 75 98. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.